Всем привет! Меня зовут Александров Игорь и я тебе хочу рассказать потрясающую новость ну на мой взгляд это вообще-вообще колоссальная колоссальная новость, которая может изменить твою жизнь все зависит от того, насколько ты в это поверишь во-первых во-первых, это зависит от того, досмотришь ты это видео до конца или нет я вам расскажу сегодня, как вы можете или или два пути есть, два, два варианта или Увеличить свой бизнес имеющийся, или второе, как заработать на рекламе. Я буду говорить про сервис Globox Web. С сервисом Globox Web я познакомился буквально две недели назад. Один мой хороший знакомый отправил мне ссылку, я решил в этой теме разобраться. Что такое Globox Web, расскажу вам по порядку. Смысл в чем? Это сервис по сокращению ссылок, но необычный. Необычный сервис, который помогает просто сокращать ссылки. Этот сервис позволяет к сокращенной ссылке привязать вашу маленькую ссылочку. Будь то у вас парикмахерская, или вы сапожник, или вы строитель, или у вас какой-то есть сайт, ресурс. Ну, короче говоря, у вас что-то есть и вы думаете о том, а как мне привлечь больше клиентов в свой интернет-магазин, скажем так. Вы просто берете эту ссылку, прикрепляете ее к сокращенной ссылке и вставляете под видео. Под любое видео можно поставить в YouTube, особенно... Популярностью пользуются, конечно, видео, набравшее огромное количество просмотров, потому что это уже видео, как сказать, заслуженное, да? общество оценило его. Многие люди посмотрели, поставили лайки, комментарии, и всем оно понравилось. Так вот, вы можете это видео использовать в своих интересах, сократив его через Globox Web. Это называется нативная реклама или скрытая реклама. То есть когда человек будет просматривать это видео, у него в браузере откроется именно окошко на ваш интернет-ресурс или на ваш магазин. До этого подобных сервисов в интернете я не встречал. За две недели я успел, скажем так, протестировать работоспособность этого сервиса меня приятно удивила цена за данные услуги сейчас мы об этом попозже поговорим цена данного сервиса всего 33 доллара всего 33 доллара в год вы понимаете в чем смысл те кто те кто хорошо те кто не понимают этого это не для вас можете даже не смотреть это видео Останавливайте прямо сейчас, идите посмотрите тиктоки. Что вы получите за, за, за эти деньги, за эти сравнительно небольшие, маленькие деньги? Вы получаете рекламный пакет услуг на целый год. Вы можете рекламировать свой магазин или свою группу ВКонтакте, или да, все что угодно. Вы можете рекламировать под любым популярным видео и не только размещая свою нативную рекламу, прикрепив ее к этой ссылке. И дальше она будет, как сказать, дублироваться. Если это произойдет, что люди будут передавать вашу ссылку из рук в руки дальше, дальше, дальше, дальше, тем самым вы будете получать себе больше переходов, больше клиентов. Это действительно очень выгодное предложение на сегодняшний день. Ну, как я считаю, Возможно, я ошибаюсь, я не, как сказать, не пророк, но мне кажется, у данной компании есть большое будущее, потому что они действительно что-то новое на рынке предложили. Сегодня такая возможность есть у людей, обычных рядовых граждан, которые купили бизнес-пакет за 33 доллара. И вы начинаете привлекать клиентов в свой бизнес. <смех> Какой там бизнес? В свою булочную, в свою пекарню, в свою парикмахерскую, в свой конфетный магазин, в свою мастерскую. Если вы мастер по ремонту, вы просто привлекаете к себе больше клиентов. Что делать тем людям, у которых нет этого как сказать, предпринимательской жилки, они никогда не занимались бизнесом, но они улавливают идею того, что Globox Web это действительно перспектива, да, перспектива есть у этой компании, и она очень-очень-очень-очень, она очень раскрутится и будет очень популярной. А через полтора года Globox Web начнут копировать, то есть будут появляться аналогичные ресурсы рекламные, потому что так как, так как придумали делать это они, я еще, еще такого не, не видел. Так вот, если ты хочешь пивка пойти попить и выключить видео, ну давай, я не переживаю, честно, мой друг. <сил> Лишь бы тебе было хорошо, нам просто с... Теми, кто будет смотреть до конца, надо перейти к тому, в какой момент они смогут зарабатывать и после каких действий. А ты давай, все. Я понял тебя. До новых встреч. Не переживай, мой друг. Шучу, конечно, но дело в том, что это действительно информация для тех, кто ищет, кто ищет способ как-то перейти на новый уровень развития посмотрите, пожалуйста, полную презентацию. Если у вас нет никакого бизнеса, но вы хотите, вы, вы просто чуете интеллектуально, да, вот как говорят, у игроков чуйка есть. Чуйка есть. чуйка есть. Я чую, что это будет стоящее дело. И если вы то же самое почуяли, то я, я вам расскажу, как вы можете зарабатывать на этом, не имея собственного бизнеса.